Друзья, рад приветствовать у себя на канале. С вами Владимир и это канал Apple Expert. Сегодня мы с вами поговорим об новой версии, релизной версии iOS 15.5. И я вам расскажу все те нововведения, которые вступили в силу, как с автономностью, с производительностью. Давайте приступим с того, что каждое релизное обновление не нового поколения является на шаг выше, который идет сейчас iOS 15, вот нам представят в июне на презентации WWDC новую версию iOS 16, там можно ждать какие-то новые нововведения в этих обновлениях, именно линейки iOS 15, вы можете рассчитывать только на то, что будут какие-то кастомные изменения, то есть внутри системы, внешние, но не супер какие-то полностью изменения. Давайте приступим с того, что у нас пришло к бетам, что мы получили в релизе. Первая бета iOS 15.5 Apple Pay была переименована в Apple Cash. Подарочные карты iTunes называется Apple Balance. Приложение Home теперь появится в пункте сети, чтобы убедиться в том, что соединение приложения дом установлено. Apple Fitness Plus появилась скорость звуковых подсказок. В App Store поменялось меню, которое будет сообщать о новых уведомлениях приложений. В бете 2 Исправили баги, повышена автономность, производительность. В BT-3 минорное обновление, повышена производительность и автономность. Исправлены показатели емкости батареи в разделе О батареи. В BT-4 ничего не принесла, просто исправление багов. И в BT-5 это RC, релиз и Исправление связи с сопряжением, исправлено связи, сопряжение устройств. той сотовая связь, Bluetooth, Wi-Fi, Airdrop и прочее. Вот, в принципе, то, что ждет нас в релизной версии iOS 15.5. Вот и все, друзья. Касаемо того, что есть у нас с автономностью, это уже решение будет за каждым отдельным устройством. Какая у вас батарея, сколько у вас там емкости. И абсолютно даже идентичные модели, они всегда ведут себя по-разному совершенно. Эта система непредсказуема. У каждого свои нагрузки, разный объем памяти и так далее, и так далее. Это все влияет, поэтому одинаковых показателей быть не может. Это один процент, наверное, на 100 тысяч, возможно, даже на миллион. Поэтому э, я вам пока не советую обновляться. Автономность осталась на прежнем уровне, то, как была последняя прошивочка. Это, это iOS 15.4.1. Э, никаких нововведений здесь супер нету, как видите, вообще. Какие-то буквально там где-то поменялись названия. И все. Самое главное – это автономность. Но вы, конечно же, напишите в комментариях, что для вас важно. Может быть, у вас какие-то приоритеты будет, интересно с этим ознакомиться. Поэтому я э, сейчас записываю релизную версию, чтобы вы понимали, следите за новостями. В сообществе я выкинул разницу между 15.4.1 и 15.5, где автономность лучше и где лучше, на какой прошивке остаться. Подпишитесь на канал, прожмите колокольчик, оставьте ваши мнение в комментариях. Дальше больше, скоро увидимся.